Это частный вопрос, я понимаю, что мы здесь все разные, просто периодически меня это спрашивают. Честно говоря, меня расстраивает, как некоторые люди доходят до этого. Вот вы сейчас кто-то мне написал, там, да, говорит, э, э, нужно выглядеть дороже, да, для такой истории, все дела. Друзья, э, вот сейчас в рамках инвестиционки, да, мы ежемесячно выплачиваем много миллионов, да, людей, э, э, много миллионов рублей выплаты да вот тем людям которые же в течение года с нами работают да, это действительно огромные суммы люди точно так же как и вы в своих системах отчитываются да это все прозрачно совсем скоро николай вас познакомит да со всеми этими отчетами вы познакомитесь с реальными людьми которые до да, этим занимаются и уверен что николай все это да сделает, чтобы вы понимали как как все это дело работает к чему я вам про это говорю друзья у нас нет такой истории как как поднять бабла, вот это, азимут три топора. Мы здесь занимаемся бизнесом. У нас нет чумового офиса в Москва-Сити, где вам рассказывают, что у нас якобы трейдеры делают 300% в год, и вот это вот все очень здорово, поэтому несите сюда деньги. Мы их делаем реально. И Это совсем не так просто, как вешать лапшу на уши о том, что у нас чудо-мозги зарабатывают на, на свечках. да? Поэтому эта история не к нам. Если вы работаете с нами, да, то эта история не как поднять бабла в коротком разрезе времени там, да, это история серьезного бизнеса, это история инвестирования, реинвестирования, это создание будущего. Именно поэтому нас выбирают люди, которые, ну, я буду честным, да, не у Кальяна решает вопрос, как нам на тысячу рублей заскочить в хайп, да, а серьезные, да, действительно серьезные люди, которые приходят к нам на шести-семизначные чеки, и перед которыми нам не стыдно. Нам не стыдно ни показать результат, ни показать процесс работы.